Приветствую вас, мои дорогие друзья. Я доктор Алексей Деев. Многие из вас уже меня знают. С кем-то мы виделись очно в клинике, а с кем-то в режиме онлайн. Для тех, с кем мы еще не знакомы, я пару слов скажу о себе. Я доктор гастроэнтеролог, диетолог, специалист ультразвуковой диагностики. В настоящее время я работаю и живу в Москве. По долгу своей специальности я ежедневно встречаюсь с пациентами. И, как правило, эти встречи, они не всегда радужные. Редко, когда можно улыбнуться, посмеяться, поговорить о чем-то приятном. Очень часто мы встречаемся по поводу боли. Я помогаю людям преодолеть ее, набраться сил и снова вернуться в строй. Порой так и хочется сказать моим пациентам, ну где вы были раньше? Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Иногда пациенты приходят к врачу в надежде на то, что он спасет их жизнь, и она снова забьет ключом и станет долгой и счастливой. Как принято было считать в древнегреческой мифологии, врач – это наместник Бога на земле. Я, конечно, понимаю всю ответственность врача. И хочу добавить от себя, что роль наместника не только в том, чтобы продлить жизнь. По-моему, продолжительность жизни зависит от самого человека и от Бога, который ее отмерил. А я, как врач, перед собой вижу принципиальную задачу, повлиять на качество жизни, что Бог отмерил, и сделать так, чтобы каждый день вы просыпались полны энтузиазма, жизнерадостным настроением и востянуло на новые подвиги. Поэтому я, собрав весь свой богатый опыт ежедневного труда, решил сделать свои встречи с пациентами в позитивной атмосфере и обсуждать с вами самые интересные для вас темы, которые принесут удовольствие. Давайте каждый ответим на вопрос, что чаще всего вам приносит удовольствие. Пишите в комментариях под видео здесь и мы обязательно это обсудим. Если посмотреть, то с самого детства, начиная от груди матери, малыш, потом юноша, девушка, взрослый, папа, мама, даже наши бабушки и дедушки, все любят получать удовольствие. И конечно же по несколько раз в день. И что же может так часто приносить удовольствие человеку? И пользу, и красоту, создавать вокруг себя ароматную атмосферу. Что может стать предметом взаимных интересов и темой для дискуссии? Конечно же, это еда. Да-да, именно еда приносит удовольствие с первых дней малышу у груди матери. И каждый из нас, заходя в магазин или открывая холодильник, думает, чем же мне полакомиться этим вечером и получить УДОВОЛЬСТВИЕ Оставаясь со мной, вы будете знать, как, получая удовольствие самого приятного процесса приема пищи, сделать его залогом здоровья, красоты, позитивного настроения, радовать себя и своих близких. Приглашаю вас присоединиться к моему телеграм-каналу Доктор Деев, а также подписаться на страничку в Инстаграме, а зарегистрировавшись на сайте Деев Онлайн, вы не пропустите ни одного горячего вебинара и сможете задать любой интересующий вас вопрос. До скорой встречи в эфире!